будет показываться конкретно этим людям. Потому что э, все аккаунты ВКонтакте зарегистрированы на какой-то мобильный телефон. И он определяет э, по какому мобильному телефону аккаунт э, человека его ID, и ему показывается реклама. То есть можно создать парсер определенной целевой аудитории. По телефону. Да, вы можете допустим, даже парсить мобильный телефон и сюда загрузить, они это разрешают, у них нет никаких ограничений и им показывать. Ну, если мы выбираем установить код на сайт, то пойдем а, на следующий окошко, там, здесь мы напишем адрес сайта, а, можно сделать автоудаление аудитории, она будет ударяться, обновляться каждый день, там, через час, через неделю и так далее. Ну, лучше всего пускай, она просто будет всегда не ударять аудиторию. Когда мы здесь заполнили, у нас контакты доставляет.